Здравия, друзья! На связи Денис Залевский и Аминя Салаку. Ага. А, да, Аминя обратилась за получением подарочного мегаватт-контракта. Мы сделали вместе, то есть я помог ей завести кошелек на аватарный Network. И сейчас отправил уже Амини 6 мегаватт на ее кошелек. А меня вот теперь скайп сверни, опять, то есть можешь внизу нажать на, на значок скайпа, либо вверху на минус, ну вот внизу нажми, отправил, то есть 1 мегаватт подарочный и 5 еще сразу за отзыв, вот тут теперь обнови страничку, это слева вверху, вот стрелочка видишь влево, потом буква Я, потом кругляшок такой, вот, вот на него нажми. Вот видишь, 6 мегаватт-контрактов у тебя на счету появилось. Видишь? Вот где кошелек да, мегаватт-контракта. Да, да, угу. да. да угу, угу. Вот. Да, То есть, да. ну и коротко, пожалуйста, да, сделай отзыв. Наконец-то у меня свершилось. Ага. Что я хочу сказать. Я обратилась к уважаемому мной. Залевскому, и он мне помог зарегистрироваться, открыть кошелек. И ура, Я в, в этом направлении двигаюсь. Я считаю, что это самое нужное и необходимое. Вот. Я из города Подольска. А, я счастлива, что я в этой команде. Спасибо Денису Залевскому, Владимиру Моштину и всей вашей команде. Угу. Все, благодаря. Да, я... Я вот за регистрацию я получила еще 5 э, контрактов в подарок. Просто потрясающие. Ребята, только во благо всему человечеству. Приближайтесь к нам как можно ближе и идите с нами вперед. Угу. Будем очень рады вас видеть в наших рядах. Хорошо, благодарю, благодарю за отзыв. Сейчас запись остановим. Всех благодарим за внимание, подписывайтесь на канал, изучайте информацию и до новых встреч.